Для того, чтобы что-то познать в этом мире, мало смотреть на эффекты. Эффекты это правильно, эффекты это хорошо. Но эффектов у стихии может быть здесь огромнейшее количество. Охотно допустим, что мы не сможем углядеть их все, хотя будем стараться по максимуму. Но для того, чтобы познать стихию в том или ином виде, мы должны будем смотреть не столько на эффекты, сколько на суть, на смысл. И древние наши учителя, они нас учили, если хочешь познать вещь какую-либо, задай себе вопрос, для чего она изначально предназначена. И если ты ответишь на этот вопрос, ты приближешься к пониманию сути, ее сути. И вот наши стихии, которые мы с вами будем исследовать, стихию Земли Огня, стихию Воздуха и Воды, мы тоже попробуем разложить на части, отделить суть от эффектов, для чего они предназначены. Давайте попробуем сходу. А какие ассоциации у нас вызывают слово огонь? Пожар. Пожар. Тепло, свет. Тепло, свет. Тепло, так. Плавно. Защита, Ощущение. магма, ощущения, костер. костер, маяк, кухня, высокая а температура, горячо, активность, активность. Энергия. энергия. Молодцы. Булка. А? Булка. Хорошо. Замечательно. Вот, смотрите, есть некоторые характеристики, да? а, Давайте мы с вами подумаем. А вот, например, стихия а, земли может дать тепло? Чёрт с Потому что она до этого не предназначена. Это если ее предварительно огонь согреет, вот тогда она будет отдавать тепло. Изначально стихия земли не предназначена для тепла. Стихия воды то же самое стихия Воздуха, то же самое, то есть изначально в чистом виде они тепло не дают, значит, тепло это феноменальное существенное качество огня, так? так. Защита, так да, прозвучало здесь, Защита. стихия Земли может дать защиту? Да. да. Стихия Воздуха может дать защиту? Да. А стихия Воды? Да. Значит, это не феноменальное качество огня, это производное качество огня. Это не суть, она для этого не предназначена. не предназначена. Активность. Вода может дать активность? Да. Земля может? Да. Воздух может? Да. Не феноменальное качество. То есть таким образом мы с вами выделяем только то феноменальное качество, которое несет стихия. И мы видим, это тепло, это свет, это горячо, то есть это температура. То есть вот эти только те качества, которые несет стихия огня. Точно так же стихия Земли будет нести только свои феноменальные качества, а, например, какие у нас ассоциации вызывают стихия Земли? А урожай. твердость, урожай, структура. Структура. Хорошо. Стабильность, структура. структура, стабильность, статичность, так плодородие. То есть это, опять же, мы сейчас говорим именно о феноменальных качествах Земли. А все почему мы называем их феноменальными? Потому что ни одна другая стихия этих качеств себе не несет. Это несет качество только этой стихии. Значит, они принадлежат ей. И в том, в чем мы будем в эффекте видеть урожай, плодородие, структуру, стабильность, будет присутствовать элемент Земли. Всегда. Соответственно, если мы хотим воздействовать и управлять эффектом, плодородием, стабильностью структуры, мы должны будем воздействовать не на следствие, а на его причины, на структуру. Вот так все разбирается на атомах. И когда мы с вами будем погружаться в ту или иную стихию, мы, конечно же, будем в самом себе выделять эти первичные феноменальные качества, делая их максимально активными в этот момент, а все остальные делать неактивными. Изменится наше восприятие реальности. Несомненно, изменится восприятие нас окружающими людьми, тоже несомненно, тоже несомненно, и вы должны быть к этому готовы. И это то самое правило, о котором я сейчас хочу вам сказать. Когда мы с вами будем работать со своим сознанием через силу стихий, с этой первичной силой, которой подчиняются даже боги, не сомневайтесь, что она будет работать в вашем сознании, даже если вы будете считать, что это иначе. Но я думаю, что из присутствующих никто считать не будет, потому что все люди грамотные, с чувствительные и понимают, где есть перемены, а где нет перемен. То же самое почувствуют и окружающие вас люди. И то, что они будут хлопать в ладоши от радости, можете даже на это не рассчитывать, не будет. Ни от радости, ни от горя, и вообще хлопать не будут, они будут реагировать. Они будут реагировать не всегда так, как вам хотелось бы. А все почему? Дело в том, что правила и законы этого мира говорят, что во всем должен соблюдаться принцип равновесия. Должен соблюдаться принцип равновесия во всей экосистеме, например, среди всех живущих. И среди популяций тоже должен соблюдаться принцип равновесия. Да, люди объединяясь друг с другом в некоторые кучки вместе собой должны превращаться в тот самый крест стихий, то есть полное обнуление по стихии, потому что если есть какой-то перекос, это уже нарушение равновесия. И в этот момент эгрегориальная система, которая изначально была предопределена и заточена для того, чтобы вносить в жизнь курированных людей перемены для выравнивания, их относительно друг друга, чтобы соблюдать этот принцип равновесия, они моментально встрянут и создадут вам определенную плоскость ситуаций, проблемных или непроблемных, не имеет значения, где вы будете вынуждены привести себя и окружающую реальность в состояние равновесия. Пока все понятно. Соответственно, люди, которые находятся рядом с вами, они возникли рядом с вами не просто так. Божий промысел оставим в покое. Здесь работает только один единственный закон, закон равновесия. Вы значит с этим человеком, с этим людьми, с этим коллективом, с этой группой лиц, с этой эгрегориальной структурой каким-то образом выравниваете друг друга. Например, у тебя преобладание стихии воды, у тебя идет стяжка по кресту стихии в стихию воды. Значит, у него обязана быть стяжка в стихию воздуха. Таким образом по горизонтали вы друг друга уравновесите. И так далее. То есть мы вот таким вот образом уравновешиваем друг друга. И люди будут притягиваться друг к другу именно на принципе равновесия. Интуитивно чувствуют, что именно такое положение правильное. Два эмоциональных человека рядом друг с другом находиться не могут. Их друг к другу тянет, но долго они удерживаются не могут. Долго удерживаются друг другом люди противоположных стихий, доминантные а тянет к своим, по подобию. Вот на этом конфликте, на конфликте, который, который образовывают стихии как внутри самого человека, так и в окружающей реальности, по сути, и строится все развитие. И конфликт этот базовый, изначальный, потому что он заложен во всей структуре взаимодействия стихий. Если воздух будет воздействовать на огонь, огонь может разгореться. Но если воздуха будет много, огонь может быть что потушен. Если огонь будет воздействовать на воду, то вода будет согрета в определенном объеме. Но если огня будет много, вода выкипит ее не станет. Соответственно, вода в свою очередь может потушить огонь, если ее будет очень много. И это конфликт, это базовый конфликт, потому что они изначально видят друг друга где-то помощь в определенном объеме, а где-то угрозу. То же самое с Землей. Вода, которая напитает Землю в определенном объеме, сделает ее плодородной. Но если воды будет очень много, Земля растворится, она не сможет выполнить вот эту свою первичную функцию плодородия, структуры. Да, что то, то, то, что мы сейчас назвали, она потеряет свою функциональность, а значит, в большом количестве вода может быть для Земли вредна. То же самое и наоборот. Земля, погруженная в воду, лишает ее выполнения своих базовых изначальных смысловых задумок. Всепроникаемость, текучесть, переносимость любой информации, потому что Земля будет создавать либо непреконы, либо менять ее структуру, она станет вязкой. Да, и не может уже течь так, как надо. Получается такое грязное мать, месиво, болото, да, не выполняющее свою функцию. То же самое воздух с землей, когда воздуха сильно много, он способен землю высушить, высушить. и земля опять же потеряет свою функциональность. То есть таким образом мы видим, что при всей, при всей гармонии стихий то на самом деле враждебны друг другу, враждебны самой сутью, природно враждебны. И вот эти Системы, вот эти круги, которые находятся перед вас перед глазами, схема, с которой мы с вами работаем постоянно, это схема регулирования стихий, не давая им возможности соединиться с друг с другом так, чтобы возник конфликт, а не на жизнь а на Вот эти первоосновы, 12 первооснов, которые установлены в мировом порядке, предназначены для того, чтобы трансформировать энергию каждой стихии. И доизменять ее и доводя до внутреннего круга делать пригодной для жизни. На каждом уровне стихия трансформируется, не теряя своей смысловой задачи, она меняет форму. Она меняет форму и делает ее пригодной. Мы с вами находимся здесь, вот здесь, в самом центре. Поэтому мы с вами взаимодействуем со стихиями, как не опасными для жизни. То есть, способствующие жизни, но тем не менее и влекущие смерть. Много огня ляжем, да? много воды тоже ляжем. То есть, чтобы этого не было много, все первоосновы регулируют эти процессы, делают жизнь в стихиях возможной. Но тот, кто занимается постижением окружающей реальности, тот, кто ищет себя на пути в магических дисциплинах должен уметь взаимодействовать со стихиями, минуя всю эту систему, потому что вся эта система должна быть в нем уже сформирована. Все первоосновы, все стихии, все должно быть приведено в достаточное соответствие, и тогда трансформатором и регулятором стихий становится сам человек или маг. Высший пилотаж научиться взаимодействовать со стихиями. Высший пилотаж научиться взаимодействовать с ними абсолютно равнозначно. Но, как показывает практика, это доставалось очень мало кому, очень мало людей и которые, практикующих, которые не имеют предпочтения. Даже когда все стихии познаны, всегда выбирается, что называется, профессиональная ориентация, с какой стихией работать. И у вас она тоже есть. И вы, безусловно, эту ориентацию себе тоже возьмете, потому что она будет для вас базовой, базовой для работы. Но при этом все остальные стихии должны быть вами взяты, проявлены, приняты как естественная часть этого мира и понимая, что это изначальный конфликт, стихийный конфликт. Изначальный который никуда не денешь, и в твоем сознании он тоже как изначальный принцип должен быть, должен быть этот стихийный конфликт. Только в этом случае возможна эволюция, только в этом случае начинается развитие, потому что вся твоя структура сознания, все первоосновы твоего разума, которые должны информационно заполняться определенным способом, они начинают заполняться с максимальной скоростью, очень интенсивно. Именно так построен наш курс от простого к сложному. Первые три дня мы с вами знакомимся со стихиями, пристраиваемся, встраиваемся в них через чистки, через прикосновения, через погружение, и потом в самостоятельной работе мы приучаем свое сознание, что стихии напрямую брать можно. Не прозводную воды из астрала, как эмоцию человеческую, да, и питаться уже этой силой, а напрямую воду, которая воздействует на эмоциональное тело, минуя мир людей не ментальным пространством людей, чего они там напридумывали, какие мысли они уже сказали, мы вынуждены брать уже, уже, уже пережеванное, что называется, да? а брать стихию воздуха в чистом виде и формировать на ней мысли самостоятельно. То же самое со стихией земли и то же самое со стихией огня. Каждую стихию нам нужно будет научиться брать в чистом виде, а не трансформированы уже эгрегориальными системами и миром людей, то есть вот такой вот Суррогат, который только в микроволовку запихать и больше с ним ничего не сделать, <с <с а брать именно в сыром в чистом виде, как сырую нефть, и учиться перерабатывать, трансформировать ее в себе. Это потребует определенной трансформации сознания, в эту трансформацию вы войдете до сентября месяца. С сентября месяца мы с вами начнем глубоко изучать эффекты вза взаимодействия себя и стихии, стихии и окружающего мира, себя и окружающего мира, участь не разделять одно от другого. И таких занятий у нас с вами будет семь. Четыре базовые стихии и три их сочетания. Мы изучим стихию земли, стихию огня, потом стихию воды, стихию воздуха, потом будем изучать их сочетание воздух Вода. потом будем изучать сочетание огонь и земля, и последнее занятие это крест стихий. Это первый курс, который вы освоите, вот такой вот достаточно длинный, он у нас запланирован на весь грядущий учебный год. А через некоторое время, через определенный перерыв можно будет приступать уже к изучению стихийных пространств, потому что каждая Стихия формирует свое пространство, но не самостоятельно, а через живущих здесь, через живых носителей этих самых стихий. И мы с вами, погружаясь в то или иное пространство, будем изучать его эффекты и учиться управлять теми или иными пространствами. И вот когда мы этому научимся, будет третий, последний шаг, когда мы будем изменять свои первоосновы в своем собственном сознании и трансформируя их науча, научиться и заполнять их по-другому и соединять друг с другом тоже несколько иначе. К этому третьему шагу вы должны будете самостоятельно или вместе с нами освоить четвертый базовый курс, о а конкретную технику работы с линзой, кармы 0, потому что все это строится именно на этой технике. Но это будет на третьем шаге на третий год нашего обучения. Таким образом мы идем от простого к сложному, мы постигая стихию, пробуждаем ее в себе, пробудив ее в себе, мы изучаем ее в себе и находим аналогии с окружающим миром. И таким образом, шаг за шагом, мы устанавливаем эту разорванную и давно забытую связь между собой и окружающей реальностью. И поверьте, эффекты жизненные от этого становятся ну, совершенно потрясающими, потому что, когда нет границы между мной и реальностью реальность становится доступна для взаимодействия, а значит, все возможности, которые есть, становятся доступны и вам. Но прежде надо пройти этот путь трансформации. Это довольно сложно сделать, если ты убежден, что весь мир крутится вокруг тебя. Именно поэтому я этот курс никогда не даю людям, которые не занимались у меня в школе, которые не знают о том, что это не так которые пребывают в определенных иллюзиях. Те, кто занимаются у меня хотя бы какое-нибудь время, так или иначе от этой глупости в сознании освобождаются, то есть от этой иллюзии, думая, что все предназначено непосредственно для них, как у ребенка. Да? Я знаю, что в мире есть я и не я, я знаю, что я самый главный предмет бытия. Не самый главный, <сессионный> не самый главный. Это можно сказать себе ментально, но поверить в это достаточно сложно. И тем не менее вам придется это сделать, я полагаю, что вы уже, если не уже, то на подходе к этому процессу. И почувствовать себя маленьким элементом этого мира, это научиться контактировать с этим миром немножко на других условиях, не с помощью давления, не с помощью напряжения, не с помощью агрессии или войны, а с помощью прочувствованного договора как между матерью и ребенком, как между мужем и женой, как между братьями и сестрами, не в той социальной форме, которая есть сейчас, а в той, которая должна быть изначально, родичи, почувствовать во всем окружающем миром родственные связи. И это величайшее искусство, которому в свое время в древних традициях опять же тех же самых кельтов и славян учили в друидических и лоховских школах. Правда, к слову сказать, их обучение начиналось много раньше, чем наше. Да? Обычно в такие школы забирали в 11-12 лет, а потом 20 лет глубокого погружения долго учили. И тогда на выходе, спустя 20 лет, получался действительно мастер-друид-волв, который не просто обладал этим титулом, а обладал им по праву, потому что знал этот мир немножко с другой стороны. У нас, конечно, к сожалению, столько времени нет, поэтому мы должны будем применить другие техники, другое, другие методы, чтобы добиться хотя бы подобного эффекта. Поэтому три года, поверьте, это самый, самый маленький срок, который мы можем себе отвести. Если меньше, это будет профанацией, поверьте мне, потому что на любую практику нужно время, для того, чтобы эффекты устоялись, нужно время, для того, чтобы эффекты были приняты, нужно время, на познание нужно время. Человек живет в процессе времени и зависит от него.